Приветствую на канале Шарабара, а за данное видео хочу сказать спасибо моему подписчику Джону Сноу. Гоу видос про дивизии СС. Джон, руки наконец-то дошли. Прошу всех поблагодарить человека и говорю сразу, видео будет в двух частях. Сейчас мы посмотрим, что такое дивизии СС в общем и целом, а в следующий уже пройдемся непосредственно по дивизиям и перечислим их. Итак, войска СС – это элитные воинские формирования нацистской Германии. Впервые полный список всех дивизий Вермахта и СС был опубликован в труде Мюллера Гирибранда «Сухопутная армия Германии», изданном также и на русском языке. 17 марта 1933 года прошлого столетия для охраны штаба новоявленных охранных отрядов национал-социалистической партии был сформирован вооруженный отряд численностью 120 человек, так называемая зондеркоманда Берлин. Возглавлял этот отряд будущий знаменитый полководец Йозеф Дитрих. Позже было сформировано еще несколько таких групп, основными задачами которых была защита партийных лидеров и учреждений. Позже, после прихода нацистов к власти, они при обрели и полицейские функции. Собственно, термин «войска СС» появился в 1940 году. Как проходила подготовка? Отбор войска СС был чрезвычайно строгим. Наиболее важным критерием было арийское происхождение. То есть, следовало быть чистокровным немцем с 1750 года. Кандидаты должны были иметь рост не менее 177 сантиметров, не иметь проблем с зубами и со зрением. Программа подготовки ССовцев основывалась на программе подготовки штурмовых отрядов Рейхсфера времен Первой мировой. Ее разработали бывшие штурмовики Пауль Хаусер, и Феликс Штайнер, а также флотский офицер Касси Фрайхер фон Монтини. Распорядок дня в эсэсовских частях был таков. Подъем в 6 утра, после чего часовая пробежка и завтрак, состоявший обычно из овсяной каши и минеральной воды. После завтрака личный состав надевал рабочую или повседневную форму одежды, в зависимости от планов на день. Каждый эсэсовец должен был в совершенстве владеть своим оружием сначала солдат обучали разбирать чистить и собирать винтовки это происходило в классных комнатах где инструкторы объясняли при помощи больших плакатов устройство винтовок и назначение каждой детали затем солдаты тренировались на своих винтовках бесконечно отрабатывая навыки день за днем пока это у них не начинало получаться вслепую кроме того солдат обучали устранять простые поломки затем следовали учебные стрельбы по мишеням расстояние до которых постепенно увеличивали потом начиналось обучение техники рукопашного боя во время которого курсанты потрошили примкнутыми штыками мешки с песком инструкторы подчеркивали что во время атаки солдату следует быть постоянно агрессивным поскольку свирепость позволит завершить атаку быстро и с минимальными потерями наконец квалифицированные специалисты по воинским искусствам обучали солдат приемам самообороны без оружия после чего ссовцы отрабатывали эти приемы в учебных боях между собой во время этих учебных боев часто использовались винтовки с примкнутым штыком или штык сам по себе чтобы поддерживать в солдатах постоянный уровень агрессивности между ними постоянно проводили соревнования по боксу во время учебных боев солдаты преодолевали инстинктивный страх получить травму и старались первыми нанести удар чтобы избежать ответа со стороны противника солдаты занимались всевозможными видами спорта не только для активного отдыха как это было в армии но и для самоподготовки для развития ловко и ускорение рефлексов помимо прочего весьма поощрялась игра в шахматы в остальном подготовка ссовцев мало отличалась от подготовки солдат вермахта дополнительное отличие заключалось в том что ссовцы по меньшей мере три раза в неделю проводили полиц занятия на которой им разъясняли политику национал социалистической немецкой рабочей партии Рассказывали о теории расового превосходства арийской нации над унтерменьшими, то есть это евреи, цыгане и коммунисты. Такая подготовка была одной из важнейших причин жестокости войск СС, особенно на Восточном фронте. С 1943 года войска СС стали призывать как в обычные вооруженные силы, тем самым они перестали быть добровольными. С этого момента различия между основной массой солдат армии и солдат войск СС начинают исчезать. Вооружение и экипировка Форма войск СС значительно отличалась от таковой регулярных войск ее важнейшей отличительной чертой были характерные петлицы, левая с двумя буквами S, правая с, собственно, знаками различия. Погоны соответствовали таковым у солдат и офицеров вермахта. В 1937 году в пехотных частях СС впервые была использована камуфляжная форма. Изначально основным оружием войск СС были винтовка Маузера со скользящим затвором, пистолет Люгера и пулемет МГ-34. То есть оно практически ничем не отличалось от оружия вермахта. Но к концу войны эти части получали самое современное вооружение, имевшееся у Германии. Это касалось как стрелкового оружия, так и тяжелой боевой техники. К концу войны именно войска СС располагали самым большим количеством автоматов СТГ-44. Они активно применяли и реактивные противотанковые гранатометы. Большинство танков Тигр и Пантера в 1945 году также находились в распоряжении эсэсовцев. В общем и целом их подготовка и боевой дух в копе с последними достижениями немецкой оборонки принесли немало бед как Красной армии, так и войскам союзников, особенно на последнем этапе Второй мировой. Некоторые дивизии Вермахта и большинство дивизий войск СС, кроме номеров, имели и собственные имена. Сперва дивизии СС вообще различались лишь по названиям, а номеров не имели. Кажущееся исключение из правил – это полицейская дивизия, но она и не была ССовской. В ее названии до 1942 -го года не было аббревиатуры СС. Одна из самых известных дивизий – это Мертвая голова. Унаследовала свое название от специальных отрядов охраны концлагерей, на базе которых и была сформирована. Однако название это уходит гораздо глубже в историю – к гусарским полкам русской армии. Армия имевшим черную форму. Эти гусары носили на главных уборах знак мертвой головы, то есть череп и скрещенные кости. В средние века это считалось символом смелости, готовности умереть за победу. Многие вновь сформированные во второй половине Второй мировой войны дивизии СС носили имена различных исторических персонажей, но также имелись и такие дивизии, которые получили названия, связанные с историей Третьего Рейха. Дивизии, как в СС, так и в Вермахте, имели названия различных городов или даже стран. Напоследок все-таки рассмотрим несколько преступлений СС. Восточный фронт. 29-30 сентября 1941 года в передместе Киева Бабий Яр части войск СС и Einsatzgruppe уничтожили от 33 до 100 тысяч человек из числа мирного населения. 3 февраля 1945 года части войск СС совместно с солдатами вермахта и фельдшер-жандармерии расстреляли более 300 советских военнопленных, ранее совершивших побег из Маутхаузена, а также убили 75 человек, оставшихся в бараке по состоянию здоровья и офицеры войск СС составляли значительную часть в айзанс-группах, особых подразделениях фашистских карательных органов, осуществлявших на территориях оккупированных стран нежелательных гитлеровскому режиму лиц, главным образом, евреев и коммунистов. Масштабы их деятельности поражают. Только в 1941 году айзанс-группы, действовавшие на территории СССР, уничтожили около полумиллиона человек. Особенно, скажем так, усердствовала айзанс-группа А на территории Прибалтики, на долю которой приходилось половина общего числа жертв. Другие театры военных действий, 27 мая 1940 года на ферме Лепаради, Франция, рота лейтенанта Фрица Кнохлейна из дивизии СС «Мертвая голова» столкнулась с упорным сопротивлением английских солдат 2-го Норфолкского королевского полка. Прикрывая отход своих войск, английские солдаты сражались до последнего патрона. Когда патроны кончились, 100 английских солдат, подняв белый флаг, сдались в плен. Однако по приказу Кнохлейна, их выстрелили вдоль стены сарая и расстреляли. Англичан, оставшихся в живых добивали штыками. Спаслось всего двое солдат. Вородур Сюрглан 10 июня 44 года рота 2 танковой дивизии СС Рейх расстреляла или сожгла живьем в своих домах 642 человека, среди них 245 женщин и 207 детей. 25 августа 1944 года в деревушке Мелина на западе Франции в качестве мести за действия партизан были убиты 124 человека, среди них 44 ребенка. 17 декабря 1944 года солдаты войск СС расстреляли, согласно разным источникам, от 71 до 87 американских военнопленных в местечке Мальмеди. Вот такие общие сведения по СС. Как я и сказал в следующем видео по данной теме, посмотрим непосредственно на эти дивизии, перечислим их и коротко охарактеризуем. На сим позвольте откланяться, жми, пиши, подписывайся, делись, в общем, и без меня все знаете. Счастливо!